всем здравствуйте здравствуйте наши родные в эту субботу у нас будет стрим так получилось на 25 число это католическое рождество мы считаем это довольно таки э, значимо будет э, очень интересно на рождество сделать стрим приглашаем вас на этот стрим в субботу в 20 часов мск приходите будет в Ютубе, будет прямая трансляция э, как всегда мы отмечаем что мы потом выкладываем только фрагмент стрима, поэтому, если вы хотите услышать, увидеть все, то обязательно приходите именно на прямую трансляцию. Как видите, у нас сегодня выпал снег, предновогоднее, предрождественское настроение, ощущение волшебной сказки внутри, как в детстве. Все-таки мы, люди, которые родились в снежной части России... Мы без, без снега не ощущаем Нового года. И вот сегодня утром нас очень порадовала погода. И мы решили записать приглашение именно на улице. Передаем вам привет из заснеженного южного края. Из заснеженного Сочи. Сегодня действительно первый день, когда выпал снег. И сразу, на самом деле, появился первый раз появилось новогоднее настроение. Еще немного о стриме. Что будет на стриме? На стриме мы расскажем новости Рождественского РД-ретрита, то, чего мы еще не говорили, то есть это будет именно новость, об этом мы не упоминали. Будет две новости, какие именно, приходите и увидите. И обязательно расскажем о съемках фильма, фильма фильм о родных душах. Какие новости в съемке фильма, обсудим эту тему, обсудим тему Рождественского ретрита. Ну и обсудим те темы, которые вам покажутся интересными, наверняка будут какие-то еще рождественские вопросы, наверное, должны быть. В общем, все, что получится, должно быть интересно и, как всегда, душевно. Ждем вас в эту субботу в 20 МСК. Обязательно приходите. На друзья. канале в YouTube. В Ютубе, в Ютубе, да, в YouTube. До, До встречи. встречи.